Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня небольшое видео, разговорное, на тему бесплатных выходных в World of Warcraft. Компания Blizzard решила прям хорошенько поднять онлайн в своей игре, запускаются Twitch Drops, бесплатные выходные, ну и само собой вторая фаза припатча с новой расой и новым классом для тех, кто сделал предзаказ дополнения Dragonflight. Напомню, дополнение Dragonflight выходит в ночь с 28 на 29 ноября. Там тоже будут дропсы, там тоже я буду все это дело стримить. Но давайте перейдем к бесплатным выходным. Что получается? Их получили те люди эти четыре дня, которые не имеют на текущий момент активную подписку. То есть можно зайти, поучаствовать в событиях припачах, кайфануть, нафармить голдишку на жетон. Да, конечно, придется фармить тысяч где-то 310 голдишки, ну если прям упороться, то фармануть, наверное, даже как-то можно. Эта акция проводится 17 ноября. 10 часов вечера по московскому времени И заканчивается 21 ноября В 9 часов вечера по московскому времени То есть вам дается ровно 4 дня На то, чтобы, так сказать Свои хотелки утихомирить Немножко насытиться миром военного ремесла и увидеть вообще все, что происходит в игре. И якобы если вас игра затянет, то вы там пойдете покупать э, Dragonflight припач начнете там дракончиков качать и все это прочее. Разумеется, на текущий момент идет из активного контента вторая фаза припатча и 18-я годовщина Вов. WoW. Если интересно, скачивайте игру, Battlenet, заходите, играйте, фармите голдишку на жетон при желании. Неинтересно, ну, займитесь другими делами. Как говорится, выбор за вами.